Фо разработали разработали аромамасло под названием Herbal Oil, которое очень хорошо подходит для э, человеческого организма. Мы предлагаем вам э, объединить э, воздействие масла с китайским массажем по аккумунитурным точкам для того, чтобы достичь более комплексный, более эффективный э, результат. Есть массаж, э, который предполагает открытие меридианов. На обычном языке, можно сказать, на языке западного человека, это означает ускорение кровообращения, ускорение метаболизма и всех процессов, которые проходят в нашем теле. Также это комплексное повышение иммунитета, его укрепление и воздействие на все наши системы, устранение различных хронических заболеваний и ступ здорового состояния. Данное масло содержит в себе экстракты различных трав растений. Экстракт корня имбиря, корицы, экстракт жаба и другие. Также это облепиха грушиновидная, это лигостикум додник китайский и экстракт оливы. Облепиха грушиновидная помогает влиять на нашу кожу, помогает улучшить ее состояние, сделать ее более гладкой, более привлекательной. Экстракт корицы помогает устранить периодические боли, вывести излишние жары из организма. А дудни китайские помогают устранить боли в мышцах, после перенапряжения, например, которые появляются, или после растяжения. Также помогает уменьшить и минимизировать боли в костях.